В последнее время я все чаще скидываю своим клиентам и не только различного рода практики самопомощи. Это самопомощь, которая касается тревожности, навязчивых состояний, агрессии, какой-либо еще, деструктивной эмоции. Так как я очень часто это делаю, решила, что стоит записать видео и в итоге скидывать ссылку на видео. Так гораздо удобнее. Итак, если вас... Мучают какие-то навязчивые мысли. Вот мало ли какая ситуация произошла, какая-то мысль бегает по голове и никак не может оттуда выйти. Или вы о чем то думаете, о ком-то думаете. Когда вы словили себя на этой мысли, говорите себе «я закончила» или «я закончил». Тут учитывается гендер. Через минуту поймали снова себя на этой мысли «я закончила». То есть в таком приказном тоне говорим себе, и потихоньку мы начинаем думать об этом меньше, и в итоге проходит совсем. В зависимости от того, насколько навязчива данная идея, помощь может наступить от нескольких минут до нескольких дней, в зависимости от вашего состояния. Следующий момент, который мне очень нравится, это рисование, как я это называю, выливаем эмоцию на бумагу. Да? И не смутит вас такое сложное название, как выливаем эмоции на бумагу. Когда мы чувствуем деструктивную какую-либо эмоцию, и она нам не нужна, Печаль, тоска, страх, какой-то негатив, может быть злость. Берем лист бумаги. У меня просто под рукой именно такой. Можно брать А4, можно брать большой, маленький лист. Это не столь важно. И начинаем в стиле каля-маля рисовать. Причем рисовать согласно той эмоции, которая у вас сейчас присутствует и которая вам не нравится и не хочется ее иметь. Может быть это какие-то злые линии, может быть это раздумья, может, еще какое-то каля -маля. То есть у вас нет задачи э, нарисовать картины, э, их потом жалко выбрасывать. А вот как раз-таки в таком стиле можно нарисовать и бумагу потом не забудьте хорошо утилизировать, а не оставить где-нибудь и думать, что бы это значило и что вы сейчас нарисовали. В лучшем случае вы это рвете и выбрасываете. Можно сжечь. Это достаточно эффективный способ. Кстати, по поводу сжигания следующая техника. Так называемое письмо. Очень часто наши негативные эмоции связаны с конкретными ситуациями, людьми, действиями и тому подобного рода вещи. Соответственно, иногда вот маля не так хорошо работает, так письмо. А Причем различают два письма, не путайте их. Это интуитивное письмо и письмо для того, чтобы предъявить какие-то претензии, написать все, что я думаю о каком-то человеке, которому я не могу в лицо что-то сказать либо я думаю о какой-то ситуации и тому подобного рода вещи. Вы пишете письмо, это может быть живой человек, может быть умерший человек, это не столь важно, и это письмо не перечитывая, не исправляя ошибок сжигаете. И это очень важный момент, я повторюсь, про утилизацию. В этом месте я часто клиентам привожу пример о том, что был человек, который запоминал всю информацию целиком и работал в цирке, но у него были очень большие головные боли. И для того, чтобы те огромные просто не текста забывать, которые ему предъявлялись во время выступления, он открыл для себя способ сжигания. Вот как раз-таки, когда он сжигал эти тексты, он их забывал. Это был единственный способ. Поэтому если мы забудем, что мы на кого-то злимся и кому-то у нас большие претензии, я думаю, нам это пойдет на пользу. А следующий момент а – это... Это моя любимая техника. И буквально вчера мне сказали очень интересную фразу: Ой, ну что, ну простые слова, я хорошая. Ну, что и говорить. Расскажу, что это значит и почему говорить я хорошая, я хороший. Да, Тут мы тоже вспоминаем про гендер. Это помогающие истории. Дело в том, что человек рождается с глубинным убеждением Я хороший процесс воспитания, мало ли у кого как жизнь сложилась. И человек начинает сомневаться. Чуть я решил, что я прям хороший. А часто у нас еще есть некие такие подмены понятий. Буквально недавно я слушала, как тренер объясняла девушке выход из состояния хорошей девочки, заменяя словом "хороший" «удобную», «воспитанную», «тихую», «не причиняющую дискомфорта для родителей и окружающих». Вопросов нет, мы для кого хороший? Для себя или для других это, во-первых, а во-вторых, я говорю про глубинное убеждение я хороший. Если оно глубинное, то это про меня. Это я хорошая. И это хорошее для себя. И когда я принимаю этот факт, тогда я становлюсь еще и хорошей для мира. Более того, тогда я хороший, ты хороший. Вместе мы хорошие люди. Таким образом, какой я, такие люди вокруг меня. Очень классно работающая история, потому что так называемые хорошие девочки, почему-то рядом с ними какие-то не такие люди. Может быть, это не про хороших девочек, а про удобных девочек. Соответственно, если я удобная для кого-либо, неудивительно, что рядом со мной те люди, которые удобно мною пользуются. Да? Так вот, говорим себе в течение дня, Слово, фразу Я хорошая И чем чаще говорим, тем лучше. И особенно тогда, когда нам кажется, что это не так. Потом нам, наверное, будет чуть поменьше нужно говорить слово хорошее. Потом мы начнем забывать дойдет до двух 3 раз в день возможно, в неделю, но это уже будет нашим убеждением. И оно, это убеждение, оно. То убеждение, которое единственное проходит совершенно спокойно, не будоража организм через наше тело. Мы говорим, когда я хорошая, для нас этот факт не оспорим. Поэтому наша задача всего-навсего вспомнить, что я хорошая. Этот факт принять и подарить себя хорошего этому миру. То есть этим еще и пользоваться. Вот такие незамысловатые совершенно четыре техники. Можно, конечно, использовать известные техники, которые встречаются на просторах интернета. Это битье подушки, рванье ткани, выкручивание полотенца, Крики. Крики – очень хорошая история, потому что мы выкрикиваем эмоцию, и сначала нам это достаточно сложно сделать. А вот когда у нас получается, это про свободу дыхания, про свободу тела и тому подобного рода вещи. Те же самые медитации, те же самые просмотры комедий. То есть все эти средства тоже хороши, но у них есть один секрет. Мне его рассказала одна женщина, когда давала мне тюбик с кремом, пробник. И она говорила, Лилия, у этого крема есть один секрет. Если им не пользоваться, он не помогает. Вот здесь то же самое абсолютно. Если вы это не делаете... Если вы рассуждаете, а, ну зачем же делать, это же простые фразы. Ну так-то логично, они простые. Но если вы это не делаете, это не работает. Да, и еще в конце, здесь у меня на канале уже давно есть такое видео, наверное, оно и под названием пона Мне очень нравится эта техника. Если не вдаваться в философские аспекты всего этого учения, мы в итоге взяли четыре фразы. В русскоязычном пространстве я видела три фразы, но в переводе там остается четыре фразы. Я люблю тебя, мне жаль, спасибо тебе, прости меня. И эти четыре фразы говорим мы в перемешку, либо если мне на данный момент времени легко говорить только одну, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня, мы говорим, и это фразы гармонизирующие пространство. Честно, для меня всегда была загадкой до сих пор остается, кому мы это говорим. Теоретически мы это говорим себе, своим ощущениям, своим эмоциям, потому что на все происходящее в этой жизни у нас есть отклик в виде наших эмоций, в виде наших эмоциональных состояний. И, говоря вот это, мы говорим эти слова как раз-таки своим состоянием, своим эмоциям, возможно, своим болем, возможно, своим реакциям на какое-то событие и тому подобного рода вещи. Теоретически это так, а учитывая, как это работает, поэтому для меня это загадка. То есть... Говорим себе. У меня дочка использовала эти фразы, когда она видела, что к ней придирчиво относятся учителя, и они переставали это делать. Она вроде говорила себе, а другие люди, поведение других людей менялось. Я не знаю, будет ли у вас такие же волшебные действия, может быть, нет, но попробовать как работу с эмоциями, как работу с навязчивыми состояниями, с тревожными состояниями. Люди успокаиваются на этих фразах, то есть она хорошо работает работающие вещи. Наверное, понятное дело, что все, что я сказала, я проверяла на себе. И все эти рекомендации, они, да, общепризнанные, это психологические техники, но поэтому я и выстроила свою градацию вот этих вот четырех-пяти способов, потому что они хорошо работают и дают достаточно короткий, быстрый результат. Так что дарю вам тоже эти техники. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте внизу. Иногда техники самопомощи не работают не потому, что это плохие техники, а потому что наша тревога, она не связана с ее минутной ситуацией. Это некие проблемы, которые нас тревожат годами. Иногда людям кажется, что это маленькие проблемы. Иногда им кажется, что подумаешь, ерунда какая-то, уже оживела, уже и не надо. Но каждый раз, когда у нас есть какая-то заноска, она цепляется, и на эту заноску происходят какие-то события. Поэтому если вам нужна консультация или хотя бы спросить, нужна ли вам консультация в данной ситуации, здесь внизу есть все мои контакты, телефоны, соцсети, со мной очень легко связаться и как я часто шучу меня легче найти чем потерять так что буду рада помочь если это вам необходимо и буду рада если я помогла уже сейчас хорошей жизни и счастья